Так, это опять музей под открытым небом. Наглядное пособие для Украины, как правильно поступать с памятниками советскими. Вот их перенесли все сюда, здесь их валом. На их места установили памятники казахских национальных героев, а их перенесли сюда. Кому нравится, могут приехать посмотреть. Ни одного памятника не было разрушено. Все были аккуратно. Указано памятник Ленину, город Ритбер. Когда открылся этот памятник, кто был автор и где стоял. Вот где, дедушки. Ленин и тут теперь. Этот Узкаменногорский стоял, бронзовый. Это поменьше дедушка. Этот в поселке, в селе Таврия, тоже бронзовый. О, Феликс Адмундович Дзержинский, чугун, усть -Каменогорск. Отлит в 30-х годах. Многие годы бюст стоял на постаменте перед зданием КГБ в восточно казанской области. Зачем уничтожать? Вот, пожалуйста, Феликс Адмундович. Стоит. Еще один дедушка. Тоже из Ритера Гранит. Маяковский. Цемент мраморная крошка. Памятник Маяковского. Стоял в Уськовиногорске. А я даже не знаю, где он стоял. Пригород Уськаминогорский поселок Новая Согра. это кто? Жданов. Шимонайск. памятник Кирова. Глубоковский район, село Бобровка. О, пух Город Памятник цемент, поселок Нового собра где-то еще большого дедушку видел, а вот самый большой, а вот самый большой дедушка на центральной площади стоял. Нифига себе, ботинок у него. Памятник Владимиру Ильичу Ленину из Каменогорска. Скоро кто Памятник находился на площади Ленина, городу из Каменогорска. Вот самый большой памятник Ленину. Никто не разрушал, все сохранилось. Калонн, ностальгия, по советскому времени. Приехать в парке по ностальгии. Вот так, уважаемые украинцы, надо с памятниками поступать. Все сохранено. На их места поставлены памятники национальных героев. Эти переместили в пригород.